то есть поэтому ничего страшного, криминального, сложного здесь вообще нету. Просто вы делаете методически одни и те же действия. На сегодняшний день мы закабалены настолько э, вот этими... Э,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 и они думают, как рассказать кому-то. Добери да бери рассказывай, все. Ты начнешь рассказывать и увидишь сам, что начнет происходить. Будет очень мощный результат. А, Леша, сделай, пожалуйста, так, чтобы экран э, исчез. Ну я жду, да, я хочу свой экран убрать, чтобы Максима включить. Что тут надо нажать? Нажми а, на что? зеленый экранчик со стрелочкой, все, и микрофон можешь включать. Все, да?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 Он работает, он ж... кушает электричество, тратит столько же мощности, сколько и обычный компьютер. У меня и так по жизни на компьютер всегда включены, я его не выключаю. Вот, Nix Money и так далее. Смотрите, Дмитрий, а... вот есть валюта рубль, да, так называемые деньги, которые люди сегодня считают деньгами. Вот я вам скажу прямо, а... мне они нахрен не нужны, потому что это всего лишь валюта внутри государства. Есть другие и так далее.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 За, вернее, комментарий. А, следующий. <с> <слухие> Дмитрий, я великолепно считаю, поэтому я веду вебинар. Как попасть на балл? Выполнить условия, которые есть в обменнике.